Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, и сегодня мы продолжаем прохождение исторических сражений Наполеон Total War. На очереди у нас Бородинское сражение, которое произошло 7 сентября 1812 года. Считается самым кровопролитным сражением русской кампании. Обе армии понесли в нем чудовищные потери, но Наполеон все-таки победил и открыл себе дорогу на Москву. На самом деле, конечно же, существуют две версии того, каковы были результаты данного сражения, данной битвы. По русской версии, либо же, ну, поверьте, наверное, историков, возможно, СНГ, что данное сражение, оно было выиграно, в ней одержало победу русская армия, либо же Кутузов, да, индивидуально. А почему? Потому что... В данном сражении стороны примерно понесли, ну, практически, почти что одинаковые потери. Но при этом Кутузов добился той цели, которую он перед собой ставил. Он ставил перед собой цель нанести как можно больше потери французской армии, дабы она затормозилась и дабы резервы, которые у нее имеются, начали иссякать. И, соответственно, Россия, в которой как раз-таки произошла Бородинская битва, могла бы подтянуть свои резервы и сравняться по численности или даже превосходить численность французских войск. Ну и, соответственно, таким образом изнурить французскую армию. В общем-то, Кутузов с ней справился. Однако, западные историки, в принципе, по праву считают то, что сражение было выиграно Наполеоном. Объясню почему. Потому что Кутузов после довольно жестких э, стычек, довольно жестких сражений на некоторых местах его э, фронта понесли довольно большие потери войска. И Кутузов решил, что на следующий день утром, ну то есть ночью, по-моему, или утром, войска русские отошли к Москве и далее они вообще ушли в другую сторону, в общем-то, из столицы. А Наполеон только утром, да, уже когда русские войска ушли, когда они уже удалились с поля боя, он увидел, что нету противника и двинулся, в общем-то, на Москву. Таким образом, получается то, что Наполеон выиграл, так как Кутусов оставил поле битвы. Хотя, получается такой парадокс, то что во время сражения Наполеон, по-моему, прекратил его, потому что он же нападал, он совершал атаку. И, соответственно, когда он понес довольно большие потери, уже наступил вечер, он отошел на исходные позиции, откуда начинал свое нападение. Так что, ну, выходит, тут такое. Если на самом деле по факту говорить, то Кутузов потерпел поражение, потому что он отошел вообще с поля битвы. Наполеон как бы хоть и отошел на исходные позиции, но это было не сражение полное, это было лишь часть сражения. Если бы на самом деле Кутузов еще остался там, где он находился, то я думаю, Наполеон не остановился бы на этом, он бы продолжил бы сражение на следующий день. Потому что он уже не отступил совсем, прям вообще, не знаю, на несколько десятков, там, сотен километров вообще с поля битвы, чтобы, не знаю, перекупироваться или отойти даже на другие какие-то а, направления, атаки. Не на Москву, например, на Санкт-Петербург. Он этого не совершил. Так что тут вот эта вот теория, что типа Кутузов одержал победу, по факту одержал победу Наполеон. Все-таки как бы это ни звучало, конечно. Возможно, начнут там в комментариях опять сраться люди по поводу того, кто там победил, кто проиграл. Но я вот лично считаю, что Наполеон, конечно, одержал победу. Потому что войска Кутузова отошли с поля битвы. То есть он покинул поле битвы. По потерям нельзя сказать, кто именно проиграл, да, там по э, тактическим, точнее по стратегическому положению войск нельзя сказать, кто проиграл. Так что тут такого нету прям уже четкого объяснения, кто одержал победу, а кто проиграл. Ну давайте, ладно, я уже заговорился, конечно же, по этому поводу, давайте-ка я скажу, какие были силы сторон, чтобы хотя бы иметь общее представление. У Наполеона имелось в распоряжении 138 тысяч регулярных войск при 587 орудиях. У Кутузова имелось 110 тысяч регулярных войск, около 9 тысяч казаков, то есть это конные отряды, 10-31 тысяча ополчения и 624 орудия. То есть, примерно одинаковые силы сторон, если не считать, что ополчение, конечно, были не такие сильные войска, что 9000 казаков, конечно, было круто, но не настолько уж, чтобы прям перевесить чашу весов. И 624 орудия против 587, это не такая уж и большая, э, да, тоже не такой уж и большой перевес. Потери были следующими. По разным оценкам у Наполеона были потери от 30 до 38 тысяч человек убитыми и ранеными. У Кутузова от 40 до 46 тысяч человек убитыми и ранеными, а также пропавшими без вести. Так что да, вот я и говорю, что непонятно кто потерпел поражение, нет тут такого четкого определения, так что давайте-ка мы начнем смотреть эту битву. Причем еще хотел бы подчеркнуть то, что это было, да, вот как и сказано одно из самых кровопролитных сражений в истории среди однодневных сражений, то есть за один день это было реально самые большие самые большие потери. Если не считать наполеоновские, точнее, если не считать 19 век, то хотя бы наполеоновские войны точно это было одно из самых кровопролитных сражений. Общественное мнение не оставило Кутузову выбора. В 120 километрах от столиц он попытался остановить Наполеона. Поле битвы было холмистым и заросло лесом, что замедлило продвижение французов. Кутузов установил линию обороны на южном берегу реки Калоча, перекрыв путь к Москве. Он построил четыре редута. Первый, самый крупный, батарея Раевского. Затем два поменьше, редуты Багратиона и, наконец, Шевардинский редут, служивший передним укреплением. Редут — это земляное укрепление, вал, в котором установлено несколько пушек. Снизу его защищали солдаты из окопа. Позади размещалась основная масса русских войск. Кутузов занял оборонительную позицию. Он думает, за этой рекой редуты его защитят. Сначала мы захватим Шивардинский Редут и село Бородино. Затем перестроим войска для финального сражения. Северную армию проведем сюда, чтобы русские не могли нас окружить. Вот так. Ну ладно, что ж, посмотрим вставку Наполеона, что он скажет. Если хотите, чтобы англичанин взялся за ум, отнимите у него кошелек. Россия до сих пор торгуется. Они всерьез решили, что я только и мечтаю, как бы захватить их страну. А теперь еще Кутузов пытается преградить мне путь, окопавшись у какой-то жалкой деревушки. Бородино опрасный труд. Я еще отобедаю в московском Кремле. Но будем играть, конечно, на максимальном уровне сложности. Давайте начинаем. Да, вообще, кто не знает, предысторию войны, то в основном она как раз таки, базируется на том, что русские пренебрегают э, телезийским миром, то, что они не послушали Наполеона. И Александр I, в общем-то, прямо почти что высказал Наполеона о том, что он его игнорирует, его приказы, его, как сказать, э, советы по поводу того, что с англичанами не стоит торговать. В этот момент происходила морская блокада Англии. То есть, если кто не знает, если кто не понимает, то Наполеон к моменту войны с Россией уже завоевал практически всю Европу. И вся Европа была, ну, слушала его, в общем-то. С Англией торговала, если что, если я не ошибаюсь, разве что США. И вот Россия. Россия это был очень хороший рынок сбыта для Англии, а потому она получала очень хорошие деньги для своей казны. И чтобы предотвратить это, Наполеон решил преподать урок Александру Первому напасть на Россию. Что дальше произошло, я думаю, объяснять не нужно. Ну давайте начнем сражение. 7 сентября 1812 года. Русская армия под командованием генерала Кузовцева заняла позиции на восточном берегу реки Колыч между Старой и Новой Смоленскими дорогами, в югу от села Бородино. Чтобы укрепить северный край правого фланга, войска Кутузова возвели ряду Троевского. Он протянулся до деревни Семеновская. На юге сооружены три клиновидных оборонительных сооружения — Багратионовый флэш. Штурмовать все эти задачи так ставим паузу срочно давайте посмотрим наполеон нам прямо намекнул на то что центральные позиции Кутузова укреплены как нельзя лучше и я это сам прекрасно вижу тут во первых река которая нам преграждает путь и получается здесь всего две переправы одна переправа Прямо ведет к ловушке, так как здесь стоит полк гренадеров. И плюс еще на вершине имеется две батареи артиллерийских орудий. Причем одна батарея из них это знаменитые русские орудия единороги. Это очень хорошие пушки. Они могут просто разнести наши войска в, в пыль, да, скажем так мягко. А если прямо сказать, то они могут превратить наши войска в фарш, и ничего от них не останется. Что, конечно же, будет неприятно. Так как здесь поступить. Я эту битву на самом деле уже играл, но я играл не в исторических сражениях, я играл в коллективной игре. И там понять, вот что как на самом деле в историческом сражении было очень сложно. Но вот сейчас я все вижу прекрасно своими глазами. Тут просто очень жесткие позиции штурмовать русских в лоб, это реально самоубийство. Это приведет к тому, что мы проиграем практически, ну, за несколько мгновений, да, на сражение. И с единорогами я знаком не понаслышке, как бы, правильно, да, сказать. А почему? Потому что они реально очень жестко стреляют. Хоть и вот в предыдущий раз, когда я встречал подобные пушки, да, вот с разрывными снарядами, это было по-моему... У пирамид Они не принесли особого эффекта, они практически не наносили урон противнику. Но здесь они будут реально уничтожать мои войска. Что же нам сделать, чтобы победить, чтобы не потерять всю мою армию практически за несколько мгновений? Во-первых, нужно отвести центральный фронт, центральные, ну да, центральные наши позиции как можно дальше от э, русских пушек. Это очень опасные пушки, поэтому мы отводим войска как можно дальше, чтобы они не могли стрелять по нашим войскам. Единороги хоть и мощные орудия, но стрелять на бесконечное расстояние они пока не научились. Поэтому мы можем отвести войска как можно дальше, для того чтобы по ним не проходил огонь. И соответственно они спаслись от неминуемой гибели. Наполеон вместе с своей кавалерией тоже отходит. Ну или точнее не Наполеон, на Яхим Мюрат, по сути, второй военачальник у Наполеона, военачальник от кавалерии, соответственно, он будет у нас управлять ею. Так, что у нас, кстати, на левом фланге? У нас тут имеется два отряда кавалерии. Это знаменитые керосиры, иконные шассеры, а также еще шассеры, пехота и швейцарская пехота неплохие отряды, их нужно тоже сберечь, мы их отсылаем тоже куда подальше от артиллерии врага, хотя тут уже, напомню, даже и не достанет, так что можно не опасаться по поводу моих солдат здесь. Тут у нас есть небольшая переправа скрытая, можно по ней переправиться и пройти дальше вглубь русских позиций, можем добраться вот, например, до сюда, да, и тут столкнуться уже с кавалерией врага. Но швейцарская пехота, в принципе, должна справиться с казаками и также с гусарами. Далее у нас имеется кое-что вкусненькое на ужин. Это, конечно же, Кутузов. Правда, похож ли военачальник на Кутузова, я очень в этом сомневаюсь. Нет, это какой-то вообще парниша. По-моему, это Кутузов, да? Тут просто других я не вижу отличительных черт у военачальника. Разве что только какие-то у него медали. И Кутузов почему-то, во-первых, не потерял глаз до сих пор, да? Если не ошибаюсь, исторически он потерял его в турецкой компании о турецкой пули, в которой он попал или задела глаз, что-то такое. Здесь он вполне целёхенький, молодой Кутузов, как будто ему там лет, не знаю, 30-40. По факту Кутузов уже было гораздо больше на момент сражения, в общем-то да. Разработчики тут схалявничали, Кутузова, можно сказать, даже и не воспроизвели вообще. Это не Кутузов, это какой-то непонятный мужик, который похож, что является двойник, двойником Кутузова, поэтому мы даже, наверное, не убьем его во время сражения. Я замедляю время, чтобы мои войска двигались как можно быстрее. Потому что так их не заставишь двигаться быстро. Надо сначала им еще да, дополнительно дать, дать, так сказать, пинок. Все давайте-ка солдаты, двигайтесь в сторону. Эээ, в общем-то, по разным флангам распределитесь пушки мы тоже отвозим куда подальше я бы хотел их спасти на самом деле я думаю что их не спасу да, орудия наверное единороги будут сейчас достреливать до моих орудий им придется не сладко и скорее всего я их потеряю это очень большая потеря для нас будет но что поделаешь что поделаешь в общем-то тут ничего не скажешь ждем пока наши войска в общем-то отойдут на дальние позиции Давайте-ка отходите. Так, единороги уже делают первые залпы, и они попадают прямо по моим ключам. Ой, очень, очень, очень жаль, да. Сразу теряем, по сути, две батареи. Буквально с одного залпа. То есть все единороги сразу дают понять, что будет очень непросто с ними сражаться в прямом бою. Так что, да, придется нам терять эти орудия. Причем, надеюсь, я все-таки одну-то смогу спасти артиллерийскую батарею. Очень на это надеюсь. Она нам очень поможет в атаке. Сами, я думаю, вы понимаете почему. Но тут, да, ребята, живите. А, у нас еще одна пушка. Тут еще, кстати, живут ребята. Тут еще живут. И, по-моему, даже я смогу вывести эту пушку с поля битвы. Так, с тем временем моя пехота Перегруппировывается на правом фланге Блин, правда по кавалерии Тут прилетел, черт подери Ай-яй-яй-яй-яй Отходите, кавалеристы, дальше Потому что, видимо, вас все равно будут задевать Отходите еще дальше Так, а эта артиллерийская батарея У нас уже очень далеко укатила Но, блин, все равно до нее достают Эти чертовы единороги, ё-моё Какие же далекострельные эти пушки, Йо, пернотеатр. Я даже думаю, вот этим пехотинцам надо вообще отойти прямо на самый край, а то их могут все равно задеть. Ладненько, пока что давайте-ка ведем наших гренадеров сюда. У нас есть, кстати, тоже 40 минут, как и всегда во всех сражениях было. 40 минут времени у нас имеется. Так, пушки дальше едут. Блин, да все равно до них достреливают. Нифига себе, какие у вас далекие стреляния орудия. Так, что у нас на том фланге, на левом? У нас тут войска собираются. Давайте-ка потихонечку идите. Дальше. Дальше и дальше. Но артиллерия уже, в принципе, очень далеко убралась. Ее можно переводить на правый фланг. Правда, я думаю, она все равно особо не упал участвует в этом сражении. Давайте скажем честно. Она очень далеко от сражения. И чтобы она могла повоевать, надо ее подвести прямо к вражеским русским войскам. Возможно, прямо в самом конце она сможет повоевать, но пока что у нее толку ноль. Так, тут у нас еще гренадеры, может, потерялись. На плен отходи. Так, кавалерия Мюрата, двигайтесь вперед. Потихонечку. Все равно стреляет, но не попадает. Очень хорошо. Так, тут у меня пехота уже устала, я смотрю. Ну ничего, ребята, отдохнете на том свете, как говорится. Потому что у нас просто нет другого вари... других вариантов, как здесь победить, кроме как вот так вот поступать. Очень быстро бегать, очень быстро передвигаться по карте. Очень быстро справляться с врагом. Так, вот сюда давайте-ка подбирайтесь. Я, кстати, вот данных солдат сильно не буду напрягать бегом, потому что они дальше будут сражаться с кавалерией русских, и им желательно быть бодрыми, чтобы Корея у нас держалась как можно дольше. Я думаю, что это должно влиять как-то на игру. Ну, то есть, бодрость отрядов, я думаю, что должна влиять. Потому что навряд ли она вообще никак не влияет. Так, ладненько, пока Шерезе! что мы идем вперед. Тут у нас, кстати, есть польский легион. Этих солдат можно, в принципе, использовать очень даже неплохо в сражении. Так, пушки у нас пускай по такой траектории двигаются. Возможно, они... Ой-ой-ой. А тут у нас проблем с... Давайте-ка быстро в атаку. Единороги начинают достреливать до сюда, и это очень плохо. Нужно двигаться вперед, дабы они не стреляли по моим войскам. Ну или стреляли, но не настолько прям уж ужасно. Ой. Хорошо, без потерь все обошлось. Так, заходим с фланга. Наша армия уже находится у флешей русских. Так, не, давайте-ка вот сюда подойдите пока. Да, особо вперед не двигайтесь. Мне надо сохранить как можно больше кавалеристов, перед тем, как мы начнем драться с их пехотой. <звы> да. Занимайте, кстати, дом. Да. А здесь у нас перегруппировывайтесь с где-нибудь. Кавалерия русских, она что вообще делает? По-моему, ничего. Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Так, надо что-то делать также с этой пехотой. Выйдите вперед, вот здесь где-нибудь, становитесь. Так, и еще у меня тут же есть кавалеристы, плюс еще конные шассеры. Ага. Так, давайте-ка на этот снова фланг переходим. Это главное, у нас фланг здесь будет. Потому что, ну, тут просто они должны сделать львинную долю всей работы для победы. Ага, они двинулись к нам навстречу. Так. Солдаты, давайте-ка разворачивайтесь вот здесь. У меня, кстати, войска заняли дом. Они смогут стрелять по керосирам нет? Вот непонятно тут. Так, так, так, так. Ой-ой-ой, ой ой как больно, как больно солдатам, блин. Я думал, лучше отойти на самом деле. Давайте отходим в сторону. Так, здесь давайте-ка задействуем польский легион для атаки на кавалерию врага. Так, тут у нас начинается стрельба, плюс еще вот ратуша может, имеется. Можно было бы, в принципе, их вот так вот выставить. Да. Продолжение Так, у нас четверть времени прошла. Замечаю это я. Так, так что надо смотреть тут, что происходит. Тут мои войска идут, идут, идут. Давайте-ка бегом уже начинаете двигаться, потому что времени уже в обрез. Нужно быстрее занимать эти позиции. Так, кавалерия врага сработала на нас. Давайте-ка начинаем вести огонь из коры. Плюс подводим нашу пехоту. Так, здесь переходите тоже. Ага, на на напоролись, отлично. Ведите огонь по кавалеристам врага. Керосиры почти что обезврежены. Конечно, польский легион немножко пострадал, но это вообще ничто, по сути, по сравнению с тем, что они потерпели какие потери. Так, отлично. Все, разгромили их. Кавалерия, давайте-ка подходите. Вы можете проходить уже спокойно вот это, вот, вот это место. Огонь по ним. Заходим с флангов уже. Все, наша армия находится сзади врага. Так, что там у нас тем временем? Ага, шассеры мои уже заняли, заняли позицию свою. Пока пускай они стоят, ничего не делают. Ну, разве что можно растянуться вот так Мы ждем... Э, мы ждем швейцарцев. Ну, они, блин, они застряли в какой-то вообще непонятной застройке. Ой, дебилы. Давайте-ка выходите оттуда. Так, кавалерия наша уже все подходит. Тут ведут огонь гренадеры. Давайте, давайте, давайте. Отлично. Прям со спины столько много убили человека. Прекрасно. Так, идем вперед. Идем вперед. Пушки у нас уже, кстати, подъезжают к своему месту распределения. Кавалерия уже заходит с флангов. Ну а тем временем стрелки с мушкетами все до сих пор стреляют. Наконец-то они умирают. Так, выходите из дома тоже. Давайте сюда. Так, ну что, перед нами стоит первый флэш со стрелками-мушкетерами. Я думаю, мы сможем их кавалерию атаковать. Так, так что так. А тут что у нас? Мой швейцарский легион затупил. Сейчас давайте-ка мы его снова посылаем вперед. Быстрее идите сюда блин, куда-нибудь идите сюда хотя бы. Такс. Ага, тут у нас это пока что отряды стоят, пускай отдыхают. Мы, как помните, их изначально туда послали, чтобы они там устали отдохнули, Подождали своей очереди, так сказать, перед сражением. Так, наша кавалерия практически вся живая Там она пострадала в основном от снарядов Которые случайно отскочили и попали по ним Так что это все прекрасно Можем, кстати, вот так вот даже пострелять по мушкетерам вообще издалека Польский легион, например, пускай вот здесь встанет Будет ждать кавалерию врага Плюс, я думаю, даже вот этот еще отряд сюда послать Отряд один гиросиров, или точнее драгунов, да? Драгунов мы пошлем, давайте-ка вот здесь с этой стороны, они будут атаковать потом данных противников. Я просто очень опасаюсь их сейчас послать вперед, сами понимаете почему, потому что здесь у нас артиллерия установлена, артиллерия будет попадать по ним. Так что я постараюсь выманить данных мушкетеров на мои мои отряды в общем-то. Все, наконец-таки артиллерия противника вообще по нам не ведет огонь. Она не может этого просто, в принципе, сделать. Так, подсылаем, давайте сюда кавалерию, плюс наших шастеров. Они сейчас будут вместе с... с швейцарцами вести огонь по наступающим драгунам и казакам. Так, там что? Пока еще не могут вести огонь, да? Сейчас уже они сами подойдут. Сейчас они отреагируют. Да, блин, не хотят так вести огонь. Оп. Все. Ой, жестко. Так, отходите, отходите, отходите. Блин, они врезались, и я не смог отреагировать на это вовремя. Черт подери. Давайте, давайте, давайте сюда быстрее. Дерьмо. Давайте попробуем напасть. Нет, это, наверное, не самая лучшая идея, которая мне приходила в голову. Блин, швейцарскую пехоту они прям очень жестко порезали. Давайте огонь. Блин, отступили. Очень это плохо. У нас сейчас нету особо войск, чтобы сражаться с казацкой конницей. Нам нужны керосиры срочно. Лан-Б. Давайте, стреляйте по ним. В атаку. Так, мы их, да, мы их разбили, отлично. Но у нас войска отступили, вот в чем проблема. Так что придется сейчас вот так взаимодействовать с нашей конницей. Так, тут драгуны у меня врезались, отлично. Врезались, но что-то все равно как-то дерутся прям жестко эти мушкетеры. Да, смотрите, у них просто бесконечный боевой дух резко поднялся. Блять. Жесть какая-то. Так, куда-куда-куда-куда вы прошли? Стоять. Давайте-ка, гусар, атакуйте. Так, ну же, дорубайте этих русских, черт подери. Наконец-то их уничтожили. Давайте-ка, продвигаемся вперед. У нас еще очень много тут надо разбить войск. Нужен, нужен, нужен. Отлично. Отличная стрельба. Свои практически не задели. Или даже вообще не задели. А, вернулись, кстати, швейцарский легион наш. Давайте-ка возвращайтесь. Так, огонь, давайте, конные шассеры тоже задайте им жару. Ай-яй-яй, по своим-то не надо. Тут на самом деле по всем и по своим, и по врагам, блин, прилетело. Давайте-давайте, огонь. Отлично, гусары отступили. Слушайте, мы даже без потерь особо вот смогли убить эти войска, но имею в виду во второй раз. Первый раз, конечно, без потерь не получилось. Так, давайте мы теперь можем атаковать главнокомандующего русского войска. Вперед, в атаку. Так, тут пока добивание у нас происходит, Вперед выдвигайтесь, давайте, солдаты. Вот на этом фланге. Вместе с нашим польским легионом. Все вместе выдвигайтесь сюда. А застрельщики же... Ой-ой-ой-ой, они, смотрите-ка, начали атаковать нас. Так, мне нужен Мюрат. Мне нужен Мюрат, и мне надо кавалерию сюда. На нашу всю. Всю кавалерию. Подошлите сюда ее. Так, пехота врага вернулась. А, наши кирасири врезались. В кого они? что делают? А, это эти, блин, стреляют. Я думаю, что за хрень-то? Что, откуда теряется Ёб твою мать. Ребят, вы что делаете-то? Идите атакуйте просто Кутузова и... Ну, не убейте его, раньте, я не знаю, что-то с ним сделайте, чтобы он перестал воевать против нас. Так, наш швейцарский легион тоже сюда все двигайте. Сейчас мы займем эту позицию. Так, с кавалерия здесь собралась у нас. Пехота тоже собирается, пускай. Ну, у нас еще есть время, 24 минуты вполне достаточно. Извините, конечно, если вот кто-то там возникнет, что типа, почему ты играешь замедленном движении, но потому что... Очень сложно тут играть в обычном времени, так как враг. Ну, точнее, не враг, а в смысле, у меня очень большой фронт. Я просто не могу контролить все одновременно. Давайте на чистоту. Это очень сложно законтролить. Так, у кстати, дерется, но он, конечно, проиграет сейчас моим войскам. Хоть он неплохо так рубает довольно-таки иконных шассеров, и керосиров, но.. Численность возьмет свое, и рано или поздно Кутузов потерпит поражение. Так, как там мои шар. Ой-йо, корны бабай! Что вы сделали вообще? Что это такое? Йоу, вообще великолепно! Минус сейчас отряд один сразу же у меня будет. Нет? Не будет минус отряд. Видимо, он успеет убежать у меня. Шассеры мои. Слава богу, они успевают убежать! Так, Кутузова уже очень все плохо. Я смотрю, да, он умирает. Осталось всего три человека в его свите, включая его самого. Так что рано или поздно он сейчас развалится на части. Так, Кутузов бежит, но я думаю, мы не дадим ему отступить, верно? Вражеский генерал убит. Кутузов потерпел просто сокрушительное поражение своих войск. Так, давайте быстрее разворачивайтесь. Здесь мне надо быстрее тоже занимать вот эту позицию. Пользоваться противника, обстреливать. Так. Нам нужно разобраться вот с адряном, который впереди. Но я думаю, мы можем с ним, в принципе, и потом разобраться, да? Нам срочно же нужно его убить. Давайте тогда попозже. Мне нужно сейчас главное вот здесь разбить первую артиллерийскую батарею и войска, которые стоят там. Так, поближе. Давайте еще поближе. Так, начинает нападать э, кавалерия Пуских. Ну, давайте отходим. Блин, блин, блин. Она врезается, но она, конечно, умерла вся, можно сказать, по факту. Но она также врезалась в моих солдат бедных. Которых и так очень мало. Так, отступайте, отступайте. Так, так, так, сейчас кавалерия. Блин, нет, они отступают снова. подходим-подходим кстати пушка-то у меня доехала да она доехала уже ее можно сюда прям вести твою Эх, ну что ж у меня игра как обычно вылетела но однако меня это не сильно останавливает. я в принципе взял перепрошел и сейчас у нас вот какой-то момент. Я вновь дошел до этого, так сказать, момента, да, примерно, когда я столкнулся с русскими войсками уже на второй флеше. Плюс я тут добивал уже кавалерию. Так что. Давайте-ка возвращаемся. Так, ну тут, блядь, дерьмо полное получается сейчас. Да, отходим. Как обосранные у меня люди стояли сейчас. Мог я спокойно их потерять. Так что я взял их отвел. Так, тут Мюрат у меня немножко решил поразвлекаться. Но, по-моему, это очень опасно, да. Это очень опасное предприятие. Блин, по нам выстрелили тут. Смотрите, какая хрень. Так, огонь, огонь, огонь. рядовой очень сильно достается. Да отходите срочно, ⁇ м ⁇ вы как к пешочкам идете. А так, они, кстати, гонятся до сих пор за ними. Да, они гонятся за отрядом, который ушел из-под боя. Отлично отлично eh, Блин, они все равно догнали и в общем-то убили жесть какая-то не ну это конечно идиотизм то что здесь в игре происходит вот то что один отряд берет уничтожает абсолютно все но это лишь из-за сложности я так думаю. да их наконец добиваем все, они отступают. Ну, на самом деле нам вообще фиг насрать на них, потому что идем, давайте-ка, атакуем отряд, который находится вот там, наверху. Опа, а тут у нас что? Тут на нас совершили атаку тоже. Отходите. И вы отходите. Сейчас я постараюсь их заманить, чтобы можно было атаковать э, моей кавалерии. Нападаем у них Блин Конечно же, как обычно, они врубили и начали стрелять Так, стойте, стойте, стойте Что-то вы сильно увлеклись Давайте-ка мы атакуем вот тот отряд, который там находится внизу. От него избавимся, потом избавимся вот от этих гренадеров и можно будет а, заняться другой частью армии. Так, тут мы, да, разбили, да, разбили врага, отлично. Режьте их, режьте. Блин, да вы дураки, зачем по своим-то стреляете, сука? Как же бесит вот в Наполеоне, то что тут войска по своим стрелять любят особенно вообще. Просто это их обыденное занятие. Так, тут у нас, блин, как обычно, постреляли по нам. Как по лохам. Постреляли нахрен. Так, кавалерий, давайте-ка заведем с фланга. Угу. Отлично. Где-нибудь здесь сейчас ее поставим. Так. Даже, наверное, кавалерии не будут задействовать, да. Сейчас мы их обстреляем со всех сторон. Все будет зашибись. Опа. Вот и все, ребятки. Побежали, побежали. Так, ну все, теперь можно кавалерии, в принципе, атаковать. А здесь, правда, мы сейчас еще подойдем пехотой. Надо добить остатки войск. Гоняли всех, погоняли и, в общем-то, уничтожили. Так, давайте-ка разберемся вот с этой, с этим отрядом, который здесь в не стоит. Начинаем зажимать противника со всех сторон. Так, вот сейчас как-нибудь так встанем. Да, сделайте так, чтобы только, по-моему, мы не могли драться. по тем вы стреляете отлично начали вести огонь так они идут кстати вперед что -то. забавно довольно таки потому что мы сейчас просто уйдем отсюда Ага, вот и все они повернулись лицом Так, давайте-ка, растянитесь как можно дальше. Так, они снова разворачиваются, Ё -мо, сколько можно, ребят. Ой, жестко. На, черт возьми, на, на, на. Со всех сторон расстреливают их, ребята. Ну что, послаем вперед эту нашу кавалерию. Давайте-ка атакуем всех. Атакуем, черт возьми, эти пушки, которые нам мешали подойти. Не-не-не, оставайтесь, где стояли. Просто, главное, не стреляйте по пушкам. Так, Мюрат тоже может, в принципе, отправиться в атаку. Я думаю, что вот те орудия, которые там наверху, они... Ну, они могут, в принципе, пострелять, если захотят. Фиг знает, фиг знает. Давайте вот этих как раз-таки пошлем ребятишек в атаку. Все равно не осталось уже больше артиллерии здесь, на этой позиции. А тут у нас 40 человек всего, поэтому не так уж будет, если что, печально терять. Опа, опа, опа, что это численность падает? Подождите, тут кавалерия еще и своих режет. Серьезно? Ёб п-твою мать. Охрените. И тут еще, оказывается, кавалерия умеет своих резать. Это жесть. Я думал, она не умеет своих резать. Оказывается, она еще и режет своих. Капец, вот Наполеон тут увар, да? Вот такая вот игра. Классная. Но вот если бы еще и не было таких вот моментов глупых, что типа своя же кавалерия режет свои же войска, и пехотинцы стреляют по своим же войскам, то она бы была вообще прекрасной. Но вот, вот эти вот моменты, они реально глупые. Реально глупые. Хорошо, что все у них больше нету, Потому что там войска по своим стреляют, только если уж прям совсем они попадаются перед э армией. А так, чтобы целенаправленно стрелять по своим, но ну, это жесть какая-то. Вообще, нафига, но тут есть такая, такой фрагмент в игре. Блин. Жопа. Да ё-моё. Хватит по, свои, по, по своим, блин, хватит по моим стрелять солдатам. Черт вас побрал. Ну же, нужны, ну Растягивайтесь. Давайте скорее, боже мой. Что так долго-то? Там уже половина у меня армии погибла, пока они растягивались. Так, отлично. Начали стрелять еще мои застрельщики. Прекрасно. Потери просто огромные. У этих мушкетеров. Похоже, что им конец. Так, тут тем временем, да, заканчиваем погоню, ну тут, блин, еще отряд такой прям вкусненький отряд, но мы его не догоним уже, разве что прям краешком цепанем их, не более того. Так, все, отступай стрелки с мушкетами, осталась только высота, у нас еще целых 13 минут, и нам осталось только лишь высоту захватить, и мы тогда победим. Давайте-ка взбираться на высоту. Но ну, я думаю, что мы должны выиграть, потому что ну, там пути есть два отряда, но они очень далеко. Я на это надеюсь, по крайней мере. Так, давайте-ка еще встанем, может, постреляем сзади по пушкам этим. У нас еще есть резервы, не забываем об этом. Да, эти резервы сберег точно так же, как и в прошлый раз. Они у нас стоят и ничего не делают. Так, у нас есть еще и несколько отрядов кавалерии, которые почти что не тронуты. А, вот еще солдаты, юмор. Сколько у меня солдат, офигеть. Я практически всех сохранил на самом-то деле, да. Вот я потому что очень аккуратно играл. Очень аккуратно атаковал. Так, ну давайте-ка, знаете, что сейчас сделаем? Я вот придумал тактику интересную. Или не очень интересно. Ну, сейчас мы это узнаем. А, зайдем с двух флангов на этот холм. Возьмем здесь наших швейцарцев и польские отряды. Так, еще можно, в принципе, и застрельщиков взять. А здесь у нас, получается, будут все остальные. У нас тут были гренадеры, плюс еще вот гренадёры и линейные фузелеры. Опа-опа-опа-па. А враг сам слазит, я смотрю. А это очень интересно. А, так, они что-то взяли, главное, пошли вниз, потом взяли, слезли обратно. Это очень интересно, я бы сказал бы еще. Даже не просто интересно, это очень интересно. То, что они творят. Можно гренадер, кстати, вниз спустить. Смотрите-ка, да, вот давайте здесь гренадеров сейчас поставим. А, здесь установим у нас наших шассеров. Пускай они будут стрелять по... Спустившимся вражеским войскам Сейчас мы просто их приманим вниз Вот что мы сделаем Приманочку заму замутим сейчас Точно так же можно, кстати, и здесь сделать На худой конец, если что, у нас пойдут в атаку драгуны Если вдруг моя... Блин, что там кошка делает? Мурка Мурка Не знаю, что делать у меня кошка Балуется. Так, гренадеры, давайте-ка сюда. Плюс у нас еще здесь будет сзади резервы. Но это, конечно, уже ГГ. По-любому мы выиграли это сражение, потому что ну, я не знаю, с таким огромным перевесом численным, что может спасти вражеские войска? Это только, наверное, чудо. Мухка. Заклебал кошка. Так, ага. Все, враги слазит враги слазят. Можно было бы еще, кстати, сюда поставить солдат. Ладно, я уже не успеваю. Фиг с ними, на самом деле. А, они, кстати, решили пострелять. <соцентричный слой> так, так, так, так, так. Лезут вниз и... Ну, попадания, конечно, просто великолепные на таком расстоянии, судя по всему, будут у моих... У моей солдатни. А, кстати, подождите-ка, да, не получится нам вот так встать впереди, потому что тут же пушки, блин. Или нет? А, они хотя... Ну, нет, тут еще вон артиллерия вот эта, которая... Да, разрывными стреляет, поэтому все равно это не очень приятно. Блин, гренадеры никак не могут подойти на расстояние выстрела вражеский. Так, так, так, отходите. Ха-ха-ха. Мы отошли, они не могут снова стрелять, и сейчас вновь мои будут линейные пехотинцы. Ой-ой-ой-ой, а нет, по шассерам он достает, оказывается. Вот сукин сын. Отходите, кон, э, кон, пешие шас, шассеры наши. Это что-то какая-то жопа. Огонь по ним. расстреливать их. Так, сейчас мы можем, кстати, кавалеристу нашу послать вверх. Давайте сюда подходите, кавалеристы. Можно даже вот этот отряд, в принципе, да, не атаковать пехотой, а его зажать просто на все конницы. Ну, тут уже точно победа будет в моих войск, я надеюсь. Да, потому что тут перевес просто численно огромный. Хоть и мои хуже стреляют, но просто на все перевес должен давать свои плоды. И это так, и вправду мы выиграем это сражение, этот бой. Так, ну что, у меня готово два отряда конницы здесь и там два отряда конницы. Давайте-ка в атаку конницы идем, прямо вот на гренадерку. Поднимайтесь наверх тоже, а нет, нет, нет, подождите-ка, да. пехотинцев нужно сберечь, пехотинцы отходите. Давайте просто идите вперед, вы надеюсь своих-то не будете убивать таким образом, ну хотя уже можно даже в атаку атаковать. Так, вы тоже идите в атаку, потому что все равно тут О, блин. Так. Так, так, так. Рубите еще единороги. Давайте, давайте, все в атаку. Все в атаку, рубите вражеские войска, да и фиг с вашими выстрелами, вы все равно нам ничего не сделаете из-за этого. Мират, тоже наступай, все наступайте. Зажимаем с двух сторон этих гренадеров и начинаем их рубать. Отступили гренадеры. Осталась только 12 фунтовая пешая артиллерия. В атаку на нее. Уничтожайте эту артиллерию. Ну что, победа уже близка, сэр. В атаку. Высота занята. Сэр. Месье, точнее, извините, месье, месье. Ну что ж, Кутузов потерпел сокрушительное поражение. Генерал русской армии погиб. Погибла также, по сути, вся их армия. А французская армия осталась еще с очень большой, с очень большой численностью солдат. То есть потери у нас гораздо меньше, чем у Кутузова. Потому что и Наполеон остался же. В общем, зрители и подписчики моего канала, я зарейджил, и я, короче, включу читы. Да, меня меня игра просто выбесила, потому что два раза вылетает битва, которая длится не меньше 30 минут. Это просто жесть. Я не могу тратить больше свое время на то, чтобы сыграть еще раз и надеяться на то, что она не вылетит. Поэтому я включу читы. Я прошел это сражение. Ну, я по факту и так прошел. Поэтому давайте, да, не будем писать в комментариях, засирать. Типа, вот, Вин, ты не прошел сражение. Ты зачитерил, Нет, я прошел битву. Это просто сама игра меня реально почему-то хейтит. Мне жаль так что... солдат. Так. Храбрости им не занимать. А вот командует ими дурачье. На Москву. Да, Наполеон Бонапарт победил в этой битве у меня. Исторически, причем, вот если посмотреть предыдущую вот, как попытку, я там выиграл реально с хорошим преимуществом, мог даже еще лучше победить, и там у меня потери реально были небольшие. Но сейчас, конечно, тут получилось вообще 3 человека потери, это я не знаю, ну реально, это достойно Наполеона, но это, конечно, жестко. Ладно, что ж, мы одержали победу при Бордино следующее у нас сражение Дрезденское будет, которое вы видите уже в следующий раз. А с вами был Веном, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!